С момента выхода Half-Life 2 эпизод 2 прошло более 12 лет и все эти годы игроки ждали новую часть, попутно проходили старые части в режиме спидрана, где каждый месяц всякие игроки набивали рекорды по спидрану. И большинство игроков ждали и знали, что вот-вот Габен выпустит новую часть этой восхитительной игры. И вот, дамы и господа, я могу вас поздравить с тем, что мы наконец дождались выхода игры Half- life Alex. Олюкс. Халюкс, Короче, просто буду называть халфа. И сразу до выхода огромное количество игроков были разделены на два типа. Это те, кто относились к игре скептично, и те, кто думали, что это будет донатный хаос или огромное количество багов, лагов, фризов, конечно. Но это же Valve, они должны какие-то баги, лаги, какие-то донаты включить. Это же Габен. Но нет. В Valve показали огромный болт, и сейчас расскажу почему. Изначально я хотел записать видео ранее, но... Так как не было шлема VR, я не знала, что рассказать про эту игру, но сейчас вы услышите и увидите мнения исключительно из увиденных мною большинство стримов, а также прочитанных обзоров про эту игру. И прикол в том, что каждый раз я натыкался на хвалебные отзывы, даже там где один зритель и то там хвалили игру. Дескать, это игра божественная, это шедевр. Но я пошел дальше и наткнулся на обзоры в Steam, Это место где работяги пишут отрицательные мнения, хотя они даже не играли, сука! Но там были и ребят, которые играли в эту игру, и по их словам игра не слишком крутая. И вы сейчас увидите причины. Да, эти суки настолько офигели, что в игре, где все идеально, они ищут какие-то подвохи, лишь бы засрать эту игру. Мол, это Вальва, и тем более Габен. И не может быть, чтобы игра была 10 из 10. Ну не может быть. И Габен такой, а хер вам? И показывает идеальную игру в лице Half-Life Alex. Но теперь встает другой вопрос. А что дальше? Ну купили шлем VR за 100 тысяч или там кто-то еще покупает за 50 тысяч, а дальше? Да, там есть игры, но не такие крутые как half и типа все? Бросать в урну? Или же после того, как разработчики игр поняли, что большинство игроков готовы покупать VR шлемы и теперь будут разрабатывать игры также и для них. Это очень интересный вопрос, на него по-моему в ближайшие год или два не будет ответа. Но это не мешает нам сказать, что новая часть Half-Life дала новую планку VR очкам и то, как они сделали почти каждый объект взаимным для использования и порой, когда играешь, бывают моменты, что ты забиваешь, что это всего лишь игра. Разработали настолько реалистичным, что ты полностью погружался в игру и чувствовал ее. И это реально круто. Также эта игра даст новый скачок VR-клубам. Это место, где можно поиграть в очках VR и это реально круто. В игре есть загадки, и их немного, но они есть на уровне среднесложного, не сказал бы, что это плохо, наоборот, это, как по мне это круто. Также, как говорил ранее, в игре можно пощупать очень много объектов, банок, фломастеров, что-то нарисовать, если хочешь, холодильники можно открыть или поднять у тела убитых врагов, а также стулы и прочие объекты. Одним словом, Вальвы реально потрудились над этой игрой и задали новую планку в ААА играх. Кстати, если вам так дико хочется поиграть, то можете смело идти в VR-клубы, к 21 веке полным-полной, поиграть в нее. А что вы думаете по этому поводу, ребят? Пишите меня в комментариях, мне будет дико интересно прочитать их. А с вами был Мереси, ребят, всем удачи, всем пока.